Ну что ж, давайте сейчас продолжим следить за поступающей э, информацией. Депутат Верховной Рады Украины от фракции оппозиционная платформа «За жизнь» Илья Кива предложил создать группу для переговоров о прекращении боевых действий на Украине. И вот также, по его э, мнению, первым шагом должна стать отставка президента и правительства. Весь националистический баллон, он замолчал. Вот все лидеры которые раньше кричали о войне до последнего солдата, пропитаем кровью русских в нашу украинскую землю. Такие как Порошенко, Яценюки, даже Юлия Владимировна Тимошенко, я не знаю, кто там, Белецкие, лидеры Азова и национального корпуса. Но все, их нету, Их даже нету в информационном поле. Они все разъехались и тихонько залегли, потому что никто из них... Да, в общем-то, никогда умирать-то и не собирался. Всегда они просто-напросто использовали вот эту патриотическо-националистическую риторику с одной целью. Только чтобы задурить головы украинцам, прийти к власти и грабить. И на сегодняшний день умирать в борьбе за ничто нету смысла.